Полиция Как Как сами? Полиция дежурная часть Камешкова. Харлама. Харлама, да? Здравствуйте. Антон Николаевич Булгаков, журналист Ми Камчатский регион, заместитель главного редактора. Будьте добры, поясните, пожалуйста. Сегодня, насколько мне известно, задержали трех человек, живых мужчин Радосвет, Ратимер и Александр. На каком основании поясните, пожалуйста? Они задержаны за административное право орушения. Какое? А? По телефону такой информации я вам не могу сказать. Ну, 19.3, насколько я осужу, судя по видео, то есть у них требовали паспорта, но носить собой паспорт никто не обязан, правильно? За что их задержали? Я согласен, но там значит, в протоколе бы все указано за что, то есть не просто так, наверное. Но они сейчас находятся у вас, да? Ну, пока нет в отделе. В отделе? А в чем проблема? По закону три часа максимум нужны для, для установления личности? Я не могу сейчас пояснить. У меня их пока в дежурной части. У меня пока их нет. Они задержаны, как мне пояснить, за административные правонарушения. А в дежурной части нет, а где они в обезьяннике? Или... Да нет. Нет дежурные дежурной части. Пока не у меня. И пока в отделе. Подпочтение участковые занимаются. Я их пока не могу сказать. А, то есть с ними беседуют они там в этих кабинетах, да? Не за решеткой? Пока нет. Ну что значит пока? Ну пока нет. Составляют пока. Момент... протокола, да? Да. По 19.3? У меня нет материала пока по себе. Мне не позвали, принесли его. Ну как не принесли? У вас протокол задержания на руках? Если был протокол задержания, они были будут в камере. Пока у меня материала нет. Нет, а протокол доставления у вас же в руках? У меня пока ничего нет, вы вот, слышите меня? Ну как, ничего а нет, он... а людей уже свыше 6 часов удерживают. Это как так? Я стал сейчас материала не Вы будем смогли что там протокол написано. Нет, а на каком основании их до сих пор удерживают? То есть более 6 часов? Ну, они у меня же находятся, я вам раз повторяю, они находятся в участковых. Сейчас им задают участковые там. То есть пока у меня материалов на них, никаких нет пока. Ну, Но, что, в... что, что значит ну, у вас? Вы дежурные или кто? Они в отделе участковых. Участковые с ними занимаются. Ну, они оттуда уйти могут добровольно? Свободно. Добровольно. Сейчас уточню, Сейчас вот участковый материал передаст, что там материал, мы ну, посмотрим, что там материал. И посмотрим, что там дальше, какой был. Ну, насколько мне известно, у них не было воли вообще куда-то перемещаться. То есть у них там дела, домашнее хозяйство и все такое. То есть они, по идее, должны были уже выйти, а, а вы их удерживаете? Я, я никого не удерживаю. Если вы не согласны действовать в полицию, можете обжаловать прокуратуру, высший ОВД, суд. То есть вот таким образом. Так непонятно, почему они до сих пор у вас, если три часа максимум установления личности? У меня их нет. Они находятся у участкового. Считают... А подскажите, пожалуйста, номер телефона участкового и э, фамилию. Сейчас скажу, давайте все о вас запишу, поставлю телефончик учетного. А я же вам представился с самого начала. Я прослушал. Очень быстро сказали. Давайте поставим. Давайте. Пишу. Антон Николаевич Булгак. Антон Николаевич? Да, Булгак. Булгак, да? Ну. Вы желаете, да? Вот. Ну, где проживаю, я вам не хочу сообщать. Можете записать мою официальную должность? Давайте. Заместитель главного редактора ага. СМИ-комчатский регион. регион. Телефончик, может быть? Не хочу. не хочу. А для чего? Ну, не знаю, вы сообщения делаете. уточняете, для чего. Я для выясняю для... информацию как журналист. Я вам писался журналистом. Ну, я понял. Ну, я, понимаете, я даже зарегистрирую сообщение. Вообще. Какое сообщение? Я вам ни о чем не сообщаю, я выясняю информацию. А у нас регистрируется, у нас регистрирует, регистрирует. регистрирует. Ну, ну, регистрируется, значит, регистрируется. Так, так, тогда номер КОС мне выдавайте. Сейчас скажу, конечно. Давайте. Я, я, я, я вас вот не понимаю, вот честное слово, зачем вам лишняя работа, номер КОС регистрирует, проводить проверку, работа. такие порядки. Да, дело в том, что вы сами на этот порядок сейчас переиначиваете наш разговор. Я звоню не для того, чтобы... Это не я приду. Телефону эту информацию не могу вам сказать, понимаете? Так вы уже это все сказали. То, а что это мне интересовало, мне сказали, кроме номера телефона участкового и фамилии участкового. Что? что это... Я вам ничего не говорил, Это у вас предположение. Что ну не как не говорили? Сказали, у меня же запись звонков идет. У меня тоже ведется. Замечательно. Участковый Иванов. Записывайте. Иванов. Номер телефона. Это мне, пожалуйста, федеральный. Плюс 7. Это его сотовый, Да. Я тут уже до телефона угу. Так, хорошо. И номер КУСТ? 4278. Угу. Так, а о чем я сообщил-то? Вы мне можете пояснить? Я же ничего не сообщил. Уточняете, на каком основании задержаны? Совершенно верно. Запрос так, информации от СМИ. Можете так Мир, Ратимир, Ратимир и Родосвет. Родосвет. Вы да, Мы сами задержаны, эти граждане, вот о чем сообщили. Нет, не граждане, они, они живые человеки-мужчины. О, хорошо, извините. Благодарствую, что понимаете и осознаете свою вину. Вот Всего хорошего. Есть, я... Всего, Всего все хорошего. Будет. До свидания. Давайте, давайте я буду у решать, что мне делать штраф, и что нет у вас, у вас есть право вообще требовать от меня что-то, навязывать Конечно, мне что-то Я вам объявил свою, закону, об вы своей нарушаете своей. мою свободную волю Вы являемся, являемся органами принудительного исполнения Так, у вас тактика такая, да? В одно ухо долбить, в другого, чтобы я сосредоточиться не мог Мы с вами общаемся или с вами? С нами. Опять, я с кем общаюсь? С Мы вами со приступать всеми приступать. или конкретно с кем-то? Сергей Иванович, от кого? Вы, от нас. Вы почему не оплачиваете налоги, штрафы? На каком основании вы уклоняетесь от налогов? Где увидеть, Сергей, Сергей, Сергей Иванович? Вы, мужчина... Сергей Иванович, где видите? Это человек-мужчина. Человек-мужчина-ратимир. Р... человек-мужчина. зовут меня Ратимир. Я похож на человека. Предивите... Я человек. Подождите. Мы будем пререкаться или что? Я, я не личность, я живой человек. Понимаете? Я живой паспорта? человек. У паспорта паспорта у меня нет. Об этом прекрасно знает э, начальнику ФМС. Э, а что случилось с вашим э, документом, Вернул назад начальнику ФМС, как не помню, алло, к сожалению, несколько лет назад было. Об этом уведомлен алло. был и да. прежний руководитель, э, начальник милиции. Кажется, там, в МВДК каш... личность Гордюков, по-моему, так? так? И а... потом Рамазанов был уведомлен об свои этом. Покажи свои документы, воля извления. я должен это ему? Какой не... у них я это? Ну, не посмотрим, Это не является есть. документами, которые имеют э, легитимность на территории Российской Федерации. Тут нет территории Российской Федерации. Вы можете Здесь подтвердить, что Российской это территория... Давайте начнем так. Вы можете подтвердить, что это территория Российской Федерации, господа, это полемика. Какая полемика? Согласна абсолютно. Вы, Того, кого ищете, здесь нет, нет да? вы, Такие еще вопросы. -то. то, что вы должны. Вы должны к оплате Во за я должен. штрафа Во и не Во-первых, Господь. Так, мы будем прибивать или уважение проверять друг другу? Друг. Договор вы, вы будете Сам. меня перебивать или вы сможете мою точку зрения. Ну, мы вас слушаем, слушаем. Во-первых, я ничего вам не должен. На должны вы лично мне, лично мне как должностные лица, это вы должны. Как лично как лично должны я живой человек, что я никому ничего не должен. Что, что мы вам должны? Исполнять свои обязанности у, у, на вот своей мы, территории. Вот мы и приехали вот исполнять свои обязанности на свои обязанности. своей территории. По закону. По закону. По закону. Об мы все обязаны все... с вас взыскать а, сданную задолженность. Вас... Вы школе нет, вас школе Вас учили вообще культуре обращения как-то или чего? Вы почему перебиваете мне все время? Ну, потому что вы утвердите, что у вас нет документов для строящих личных. Я говорю, что есть у вас... Ну... Но... Как же тяжело. Тяжело. Куда делать? Что? Если бы вы оплачивали свои задолженности, было бы легче? Было бы легче, мы бы к вам не приехали. У Но него нет задолженности, девушка? Есть. Нет. Я есть никому ничего не должен. На кого у вас решение суда? Не надо меня ознакомливать. Меня, меня ознакомливать не надо. Смотрите, соответствии... штраф. Тысячи рублей. Мне не, не надо ничего Кто показать. там указан в постановлении? Кто указан? Кто, кто, на кого? Там, кто а вы кто, кто там вообще? указан? Вы, а, я не действия действия. а я тут живу. А я тут, на своей притывайте. земле. Я не вот это вот то, что у вас там написано. Я вот здесь стою. Вот он я. Вы, Понимаете? Вы можете подтвердить, доказать, что это я? вы можете, вы, можете, тогда, подока... наверное, вы, можете доказать, и... что а вы не Овчинька Сергея Я вам ничего не обязан доказывать. Обязаны? Я ничего не должен вам доказывать. Конечно, вы обязаны. Ничего ну, я так, вам не должен тогда доказывать Тогда Не обязан? Давайте да, проедем, сейчас. да Пройдем, наверное, в полицию Установим ваш, ваш личность С чего и я должен Чтобы установить Почему? личность, мы достаточно, можем. чтобы он ну, вот, мы, Раз, видите, раз, вот, он, раз вы не предъявляете свои документы Покажи волеизвеление свои Пусть они успокоятся, ребята, и все Убедятся, что все свои документы А вы кто такой? Я судебный приступ в ПДС Документы, Да. Вот, а вы кем являетесь? Вы сначала представьте, почему я, я должен вам человек. Человек, значит, гулять, мы общаемся с Сергеем Ивановичем, он являетесь должником по исполнительному производству. Если вы не являетесь участником по а исполнительному производству, пожалуйста, подвиньтесь. С вами, где вы, где вы с вами мы не разговариваем. Все. А, а, вообще, где вы, Сергей Иванович, увидели? Сергей Иванович, ну как документы? Я еще раз повторю, это ратимирный человек. Это он, радимир, он, он, Вы, может вы можете считать. подтвердить, что я Сергей Иванович? Вы да. Можете это доказать? Конечно, вы проживаете по адресу. Я не проживаю России, по адресу. Вы проживаю на живой Район, земле. Двери мне ручки на дом двадцать девять. Да. Вы здесь проживаете? Вы в этом уверены? Конечно, на сто процентов. А, вы вы являетесь Сергей вы Ивановичем Арченикова. Если вы можете опровергнуть это, предъявляйте это документы, с личность. вы докажите, что он является Сергей Иванович. Сергей пожалуйста. У вас как? Под, под, под, да, идет вы по, же, сами, по я, вашему желанию приписать. Я сейчас э, персону навязать да? Вы можете решение суда, какого мы какого решения суда? Решение суда удостоверилась, э, э, нашла персону. Предъявила ему решение. Пожалуйста, покиньте место Я хочу ознакомить Сергея Ивановича, он открыл. Зачем мне решение? Вы нормативно-правовой что он Сергей Иванович взыскиваем, да, вот тут штраф у вас госпошлина не оплаченная. Вы к нему? Почему пригвоздить? Я вам вручу постановление возбуждения. Вы, вы банк оплачиваете. Вы даже это самое. Ну покажите удостоверение еще раз, посмотри. Да, конечно. Вы можете доказать свою личность? У меня нет личности. Я, я живой ну, человек, стою проехать, вот здесь. Тогда. Личность И это эффективный... Если мы не устанавливаем это печати, ничего. Ну печать. Где? Голограмма, да? Где печать? Голограмма стоит, это не печать. Костов не знаете, да, вашим Это внутренний пропуск ваш. Вы личность подтвердите. Личность подтвердите свою. А вы подтвердите личность свою. Подождите. Она же предъявляет претензии. Служебное удостоверение, где в законе написано, что служебное удостоверение является документом, подтверждающим личность. Вы что, чушь огородите? Подтвердите свою личность. Служебное удостоверение. для прохода. Это... Да, это для прохода вашего внутреннего. Организации. Ваш рабочий документ Но да. никак не подтверждает вашу личность. личность подтвердите Как вы Вы у нас полицейские. Да? Удостоверение сотрудника. Мы с подтверждаем действия сотрудника. С а наши действия... Так личность подтвердите. Откуда я личность? знаю, что это самое да. сотрудник вообще является тем. В маске стоит персона какая-то. Пусть подтвердит личность, что она... Она на фотографиях тоже в маске? Что у нас... Ну, она, под... Снег, маска, Какие подостает. документы у нас подтверждают личность согласно закону? Для полиции Кто вам такое сказал? Покажите в законе, где? Да. В законе где в законе профессии? Читайте сами закон, если вы не знаете Мы прекрасно по понимаем, что закон говорит, что подтверждение личности является паспорт Российской Федерации, удостоверение а моряка Кто тоже, наверное, а килограмма. вы мне, а вы мне подтвердите свою личность? Да вы вы хотите сказать, вы вот Я вам предоставил да? по закону. Почитайте ПЗ номер 3 о полиции. Я вам еще раз говорю, я не личность. Я живой человек. Ну тогда поехали в отдел, разберемся. С какой кто статьей живой? я вам Личность, с вами человек. должен с вами должен куда-то ехать? У вас если, есть, если вы отказываетесь предъявить листу. паспорт? У вас есть? У меня паспорта. паспорта Во-первых. У вас есть Ну значит проедем, сейчас узнаем, есть, есть или нет? Посмотрим. У вас есть такого свалинка? К нему вам является? У нас в законах не прописано, что живут люди что. Ратимир. Иди, предоставь им документ, где-то где фотографии, где-то имя у тебя, удостоверение человека. И нужна личность? Подтверди им да, сейчас. Пожалуйста. Пойдем на встречу. эффективный а -а -а -а. документ документов. То, То что имеется у гражданина, пускай предоставит. он не является документом не гражданин. на территории Российской Федерации. Вы сейчас находитесь на территории Российской Федерации, я не являюсь, где есть определенные права и правила, я которые я обязаны которые нужно исполнять. Пускай предоставит то, что вот он хочет показать, пускай покажут. пускай... Будем дальше разбираться. Скажите документы, удостоверяющие вас. личное личное личное личное личное личное личное личное вот. То есть мы так поняли, что вы не подтвердили свою личность. Я подтвердил. Я по закону Российской Федерации закону судебные Российской приставы, имени это полицейские, должны быть. Граждане вы, вы вообще Федерации. не являетесь участником исполнительного производства, поэтому мы с вами даже не, не должны разговаривать. Ладно, ну, давай паузу, да, паузу сделаем. Не давай. Последовательно. Давай Право паузу. Требования предъявлять. Чтобы предъявлять какие-то права, требования, вы должны подтвердить свою личность, да, что, что, вы что вы граждане да. Российской Федерации. С вами нам неинтересно разговаривать. Вот. И подтвердите, нам... что вы граждане Российской если Федерации. Если если не Федерации не есть, потому что судебными приставиями могут быть только граждане Российской Федерации. Как мы знаем, может быть, вы американские эти лазутчики приходили. Если нам вызвано удостоверение соответствующего образца. Где написано в вашем удостоверении, Значит, что вы граждане Российской Федерации? Федеральный закон почитайте. По закону АФЗ No2. Вот. У нас не ФЗ, наверное. Что документы, подтверждающие личность, являются паспорт, удостоверение, удостоверение судьи. Почему? Ну, потому что говорить, ну, что может быть госслужащим только гражданин российский природ. Правильно. правильно. Да. да. Ну, доколе мы являемся госслужащим, значит, автоматически можно считаться гражданин. Правильно, правильно? Вы да, знаете, на заборе, вы в заборе взяли. тоже там написано... Сейчас да, мошенников много. Образца, Мало набор, да, сейчас, сейчас вам тоже соответствующего образца принесет удостоверение, где, где подтверждается личности. Мы с ним узнаем. А, Алло. Те, которые не Здесь курсе Здесь А вы что тут, с вами вообще Здесь не разговаривает. Вы Здесь покиньте, его, покиньте. С вами не да. покиньте. покиньте пожалуйста, нет Здесь есть друзья, есть, понимаете, которые знают, и А вы спрашиваете совершенно посторонний. Дружины вот можно, наверное, спросить, да? Интересно. Но свидетельствовать, дочери в человеке, ну, на странице фантазии, по на Почему и... они... Извини, Игорь, при всем, при всем уважении. Вы... Какой Игорь? Где вы видите Игоря? Нету никаких Игоря? Вячеслав Александрович, вы... Вы за нас или как бы тут кто? Вы определитесь? Причем здесь за вас, за нас. Я сам выясняю. Кто проживает до да? вас? Ну так-то тем не более. Я нормальный проживающий в деревне. Ратимир, принес? А в чинников Сергей да. Иван, иди, да, вот этот человек. Вот, да, чинников, Вячеслав, иди, ва... Вынес Вячеслав иди, Александрович, ты чего лже ты еще Я не лже-свидетель, я, не, я а? сам вышел, он скажет. Ну, ты ты, ты что лжесвидетельствуешь? Да, он а сам он за себя с кем, отвечает. С кем он проживает в он этом он доме? Он он отвечает, у есть супруга, пускай. дети, кто. Ты сейчас являешься этот, как его да, свидетель. Да, Давайте, свидетель. Ну, Давайте посмотрим, может документы. Вот он сам что говорит, говорит. С какого ну, периода я, я, я вам должен показывать документы свои? Такого, не своей, а личности своей. Я, Я не не должником Я не являюсь должником. Да, ну, Это вы так определили? Да, вы назначили меня должником или как? Вы меня назначили должником или как? Вы пытаетесь сейчас меня оскорбить? Вы зачем за документы не ходили? Я говорю, вы меня пытаетесь оскорбить. Или или как? То есть у нас должником э, по решению суда становится, да, у не вас? Обязательно. Не обязательно. Велика. Не обязательно по решению суда. То, То есть по, по, вашему, же... по, по вашему желанию. У нас есть по решению суда, что вы являетесь как должником. По вашему желанию. По да, желанию. Не если, желанию. Не нет, если тебе как говорят, нет, люди говорят, он тебе говорит. Вы человека живого Ты что, назвали. Ты Назвали живого человека, я, я наоборот вас сказал, Лучшая помощь, идите пока, иди. люди, не люди, надо. Люди, нормальные люди. Что я плохого сказал? Вячеслав Исаныч. Твоя помощь и, и этот, мы с вами разберемся. Никто же пришли. Я вам свое удостоверение показал, представился. Ты покажи ему тоже свое удостоверение. Все, я показываю. Да. да, все, показывай. Вот, вот мое удостоверение. Да. Дальше что? Вот это моя личность. Это не это я лично, не а моя ли. личность. Это не удостоверение Лич... государства. Лично мудроца, я которая... вот стою вот здесь. Данное, вот это я не являюсь. Я человек, живой, стою перед вами. Такой. Зовут меня Ратимир. К вашей персоне, которую вы называли, я не имею никакого отношения. А вот это моя личность. А вот в этой декларации, в этой сведения. декларации все прописано. Эта декларация рассылалась, помимо э, Путина, Комокольцева, Рамазанова и кого, еще помимо этого, такие порядка 50 посольств стран разных. Можно напечатать, можно напечатать э, но рассылать не всем. Вот Если это моя личность. Если предъявляете претензии моей паспорт. личности, Вы проживаете на территории Российской Я Федерации. Я не проживаю на территории Российской Федерации. Проживаете. вам в десятый раз говорю. Это во-первых. Во-вторых, подтвердите, что эта, данная земля, есть территория Российской Федерации. Вы можете подтвердить, кроме ваших в, вас... умозаключений Я на эту тему? Я вас прошу предоставить да. мне паспорт. Как вы, кого вы отказываетесь? Вы отказываетесь? Вы, вам, у, у человека паспорта нету. Нормативно-правовой. Вы укажите закон. Вы в данный момент Российской отказ вы выполнить закон требований сотрудников полиции. Законная? А Абсолютно. укажите норму закона, по которым человек вам должен предоставить Все что Все уже было доведено. Покажите, Покажите норму закона. Смысла, Где написано норма продолжай. закона? что Уже что все доведено человек сотруднику должен... Подождите, вы, вы сказали, что законные требования С Сотрудникам что Сотрудникам Он от коммерческих было... услуг отказывается я... Вам конкретно Мы В коммерческих сказали. услугах не нуждается Я вам, вам показал конкретно. удостоверение государственного образца Он Представьте, теперь удост... я прошу вас Показать мне человека. паспорт я... гражданин я Российской вас... Федерации Я у вас Я вашу... у вас Даже не прошу, требую Подтвердить, сослаться на норму закона По которому вы э, имеете право требовать от человека предоставления каких-либо фиктивных, э, э, фиктивных, э, фиктивных, фиктивных бумажных... То законом 229 об мне этот закон. Вы как, вы. вы как должностное лицо обязаны исполнять... Вы как должностное лицо обязаны выполнять свои эти самые Мы обязаны так, документы. покажите мне покажите вот, мне этот закон покажите вы мне вы этот вы закон вы и вы что подозрел? там написано вы в этом законе не закон не, закон. не, закон не, вы не вы на Это документ я, я является гражданином российской федерации значит надо нам надо установить его личность по в отдел поехать и он вам показывает личность, давайте он... личность Наверное, Вот он, надо. вот, вот личность он показал его личности. Вы вообще покиньте, Подожди, пожалуйста, место проведения что исполнительных значит? действий Место проведения исполнительных что действий значит? покиньте, Нет. с вами не По разговариваем. закону о полиции, а вы что здесь свидетельствует? Свидетельствует? Да, вы Здесь что? есть Там полиция вы-то да. что распоряжаетесь? Я здесь? распоряжаюсь, потому что вы являетесь должником вы кто? производства. Я вы судебный приисков. По закон о полиции, который вы, человек, вы, вы не назначили меня должником, который назначили? Назначил назначили должником. Суд кого назначил суд должником? Вас назначили должником должником. должником назначили кого? Персону. ФИО. фио. фио. фио. А что, такое фио? фио. А что такое ФИО персона? Ну вот удостоверим сейчас вашу личность. Значит, спали. Мою личность устанавливать не надо. Друзья, брат может удостоверить его личность я вас последний раз прошу предоставить документы, заверяющие вашу личность. На каком основании? Является... Вот моя... вот это под... не является документом это паспорт. Это нелегитимная личность. Значит, чем российской требуете федерации. от меня, что вы подтвердите, что это территория Российской Федерации? Вы отказываетесь? Ребята, смотрите, вы, а, вы, вы могли просто подождите, я, вы... я, я, я говорю, что подождите, вы отказываетесь предоставить мне паспорт, это не Россия, это Федерация. Как я могу предоставить что-то, чего у меня нет? Вы о чем говорите? Я вам, я прошу, изначально не сказал, сказал. Не, не, не Вы не будете паспорта. мне показывать паспорт У меня нет У паспорта, нет паспорта. Я еще раз вот У меня нет паспорта Вы, просто вы обязаны проехать со мной его. в отдел паспорта. полиции Для установления вы, вашей личности Вы, вы позвоните Р в Крамазану Как ее? Э, Валерия, алло, алло, Алла Валерьевна Уважаемый, не мешайте Вы слышите меня? Вы слышите меня? Алла, Алла, Алла Валерьевна, ну как это, УФМС начальник УФМС паспорт на стола. Вы позвоните. Назначить закон требований. У вас нет законных требований. Требует... У вас у нет законных требований. Абсолютно. Вы не У вас Без, нет права, права, права Вы должны приказать. У, него нету, что вы здесь, у вас права, права, права, требовать меня что-либо. Вы закон? У, пара, у вас не нет, вы подтвердите вы сначала право своё, А вы отказываетесь а отказываете вы подтвердить свою личность? Филиппы. Ни в коем случае, в, я удостоверение ну, уже Ну так показывал. паспорта, все дела. Я удостоверение свое уже показал служебное С непонятной печатью? Удостоверение у меня, Вы здесь с какой целью находитесь? Целью охраны общественного порядка. Я что, нарушаю общественный порядок? Нет, вы не А что вы тогда давите, приближаетесь к вы, нему? Вы, вы, вы не что сдавили документы? человека? Вы не предъявляете документы. Покажите удостоверение свое. Вы не предъявляете документы. Отказываетесь оплачивать нет, о... штрафы и а, Я повторяю гражданин, я запрещаю граждане. удостоверение своей вести. Ознакомиться без проблем. Съемку запрещают. Вы должностную лицо. Соответственно. Вот съемку, много. удостоверение. Я по Это просто видеосъемка. А что ж там попало? Вы сами может светить или не, не светить. Валерий Александрович. Так, я сейчас его жену вызываю, и она все подтвердит его личность. Ради Бога. Все. Аратимер, успокойся, все Да я успокоюсь совершенно. Просто со всех сторон в уши дуют да. и не успеваешь сосредоточиться. Или иди не сам. Хотят, жену позови, не хотят По-человечески по общаться один на один. Надо же. Так, младший лейтенант полиция, опрятки. Не нужно во, снимать, я же во, во, во, не, не снимай удостоверение, у них там это запрещено. У ура, это что такое? Отдел Голоровска. Отдел. Ё-моё, я что еще в угол, уголовном преступлении на эту здесь ОУР вообще? Вы ознакавливаетесь, Уж здесь причем? Я не понимаю. Я что, уголовник? У меня уже Помимо должником еще и уголовникам. Вы сделали. узнакомились. Вы какое отношение Вы к обеспечению безопасности правополистирования. Мы строевое подразделение полиции. Такое же, как и, другая, другая, как и любая другая служба. Так, а что вы здесь делаете? Указуй начальника. У вас есть документы от начальника. Покажите мне вот документы. Вот у меня документ. А доверенность где? Вот мой документ. Доверенность где? Установленного образца. Доверенности от. Вот Рамазанова. мой документ, У вас есть доверенность от Армозана. Вы слышите меня? Вот мой я документ, документ установленного образца Почему я должен Я должен нас мы уверить то, Вот жена сейчас... идет этого человека Вот жена идет и ребенок да. Вот она лучше Добрый жены день. Никто не может свидетельствовать да. Скажите, Я кто подтверждаю, это? это мой муж Живой мужчина Человек Ратимир Он отец моего ребенка Ребенок, подтверди кто, кто Это Я отец Ратимир да, мы подтверждаем. Вопросы исчезли. Ребята, ни в коем случае. Нет. Почему не исчезли? Потому что нам необходим документ. У него вот документ его документ. Документ показан вам. Все. Он уже а уведомил. А, видите, он вот люди подтвердили мою личность. Теперь у меня к вам опять разговор. А у нас не является тоже У нас является документ паспорта. Это свидетели свидетельствуют мою личность. А, не мою мы личность, не можем, а как меня как, человек, как человека свидетельствует, а мою личность свидетельствует вот этот документ, который есть документ у Ромазанова, у Колокольцева, у администрации образца. Путина. По закону есть. международного права. У меня, он может у меня к вам вопрос. Конкретно, ко да, конкретно Слушаю, к вам? Да, конкретно к вам. Что делаете правильный, сейчас правильный. здесь вы? Обеспечиваем общественный порядок. Какой порядок обеспечиваете вы здесь? Общественный. Вас на, сюда отправил Армазанов, начальник УМВД или как он сейчас у Непосредственный руководитель. Непосредственный руководитель. У вас есть доверенность или выписанный у меня есть документ какой-то? У меня такой. Есть удостоверение Я должен верить вам на основе, что некий начальник ваш... Сказал, мы с ним ознакомились. Это я верить. я а должен то, верить то, что вы сюда некий начальник вас послал сюда, арестовывать меня, есть. требовать от человека какие-то... Вы подтверждаете, что именно ваш непосредственный начальник, а, вот я сейчас на камеру говорю, ваш непосредственный начальник отправил вас сюда, кстати, фамилия и имущество начальника. Какого? Вашего непосредственного, не который вас сюда отправил. Скажите, Ярослав, пожалуйста. Ярослав, Ярослав. как? Ярослав Стальчик Хадучук. Ярослав Виталич Охремчук Ахримчук Мы вам показали удостоверение, подождите так. Покажите вы нам Не перебивайте, пожалуйста Я, сейчас, Я с меня д... уже полчаса требую В этот так. диалог не уместен в данной ситуации Этот, Мы, диалог, этот диалог Сотрудник вы как полиции выделил вам что, что вы за люди вот такие Давайте кто-нибудь один будет разговаривать вы, ну, Я же с вами не, один разговариваю Я сейчас с вами один разговариваю Давайте, кто-нибудь еще один по вас спросил, давайте, так по доверенность Пошли от Ахрея, ах, от руководителя доверенности. Мы я с вами разговариваю. Подождите пока. Так, ребят, давайте по очереди. Мы Буду. с вами сейчас разговариваем, так? Именно так. Вы утверждаете, что... Я охричу... утверждаю, что у вас нет документов. Не перебивайте, пожалуйста. Так это вы меня перебиваете. Вы хотите я... сказать, что это вы не документ? Не, вы, вы не можете... я... Это не документ я... вы хотите? Я не хочу, законно я хочу вот все. узнать. Понимаете? Я хочу узнать. Ну, вы какого... можете ответить мне на мой вопрос? Я хочу узнать. Вы сначала на мой ответите. А вы на мой, может, когда-нибудь ответите? Вы, вы же ответите. Права отвечу. требования Я, я отвечу на Конечно. вас. Потому Давайте вы... решим сначала с вас. С вами вопрос. Вы же пришли к нам. Дайте, ребята, я один поговорю вы утверждаете, что Ахримчук, ваш непосредственный я начальник, что у вас нет опять Не перебиваете. Что же вы за люди-то, я понимаю? Ну, а говорю? для чего вы спрашиваете то, что не нужно? Вас в школе учили вежливо общаться. Не перебивайте. Мы здесь в Чтобы у вас были законные требования, вы должны все Вы должны поступать. подтвердить по закону, во-первых. Я во подтвердил. Что не удостоверение Я показать. удостоверение вам все служебное показал. Вы Установлено вы образца. Хорошо. А той Почему? Подожди. Приехали, Почему я должен верить, что вы должны сейчас вы вы вместо того чтобы сидеть ловить там уголовников в кабинете я не знаю или бегать там по улицам уголовников ловить, вы должны находиться здесь и на каком основании обязанности. какие обязанности Дозностные. я и хочу выяснить Может, может вы, может вы взяли сейчас сейчас где-нибудь должны отдыхать взяли одели форму приехали сюда чтобы Но требовать от меня что-то Почему я должен на основу верить, что вы сейчас находитесь на законном основании здесь? Я вам здесь. показал удостоверение установленного Вы образца. хотите еще не раз? Давайте, давайте, нужно, давайте просто. Давайте я просто. вас слышу хорошо. Не перебивайте, я сейчас объясню. Давайте, говоря. я вам я не нужен Подождите, я разговариваю. Я, я хочу с человеком сначала выяснить. Это, этот эти, разговор ни к чему не вы приводит. Вы хотите сказать? Я любой, хочу сказать, что любой, у вас нету дости... любой сотрудник полиции, даже если он находится, личность. у него есть. Я ничего не хочу сказать. Я хочу сказать, что вы не можете предоставить документ для того, чтобы вы могли подтвердить свою личность на территории я хочу, я хочу Понимаете? узнать, я хочу узнать, на каком основании вы сейчас находитесь. Вы можете подтвердить? документально, что вы сейчас находитесь здесь законно и предъявляете законные требования к человеку живому. Вот это я хочу выяснить. Если, если на пожалуйста, то, пожалуйста. то пошло, это любой сотрудник приедет, выцепит кого-нибудь на улице и будет требовать от него исполнения не законных требований, хотя он в этот момент где-нибудь может отдыхать должен был но ну, это конечно он одел форму значит, и по пошел колымить там вытрясать он с тех же узбеков деньги блин, во время этого коррупцией вы, заниматься да, да, коррупцией заниматься вы вы можете подтвердить что в данный момент сейчас здесь вы находитесь законно да. и предъявляете законные да, я, я вам подтверждаю бумагу За, бумагу. бумагу Я вам подтверждаю. Да. Да. я подтверждаю. я показал быть, вам удостоверение. у вас должно быть письменное распоряжение Валер, от я я начальника пойду, топить Должно быть требование Какое-то это самое Нет письмо, бумаги это... Значит нет Давайте Если нет бумаги Вы не вами, можете подтвердить Законных требований Значит у вас требование незаконные Я участковый уполномоченный вот, вот полиции. Ивана Дмитриева Теперь находится незаконно Вы так? проживаете в, в деревне Ручина, Которая я входит проживаю, в зону моего обслуживания проживаю, в мои должностные обязанности Входят в выявление и пресечение Административных правонарушений В настоящий момент Вы мне не предоставили документ Удостоверяющий вашу личность То есть я не знаю кто вы. Я вам еще. Я, раз. я. Я вам объясню. Требует вас проехать в отдел живу. полиции для, для установления человек. вашей личности. Свидетель подтверждает. Свидетель не жена, является. Жена Женайте, подтверждает Уважаем его личность. Я вы. прошу вас проехать со мной не в отдел жена, полиции жена, для работе. установления вашей личности. Жена я не знаю кто. Скажите, кто? Хорошо, я вам отвечу на я, этот вопрос. Вы меня просите вы проехать не с вами. Мне документы. То есть паспорт, что является? Документом удостоверяющим личность гражданина. Он отказывается Российской от ваших услуг. Я сам за себя отвечу. Вы меня просите проехать с вами. Так? На вашу Пока просьбу. Просьба. Я отказываю вам в вашей просьбе. Ваша просьба. Вы зак... не выполняете законные требования зап... сотрудника это полиции. Это, это, это, это, это требование, требование или просьба? Доставить документы. Вы я вам сотрудник. объясняю Я подошел, показал вам свое служебное строение так, и вы, говорю, вы на законных основаниях здесь стоите. Вы да? отказываетесь мне предоставить паспорт. Если вы на законных основаниях здесь стоите, покажите от руководителя доверенность, который вас направил сюда. У меня есть по функции. своим служебным обязанностям, за которые я расписываюсь. Я вам повторяю еще раз, в них у меня прописано, что я должен выявлять и пресекать административные правонарушения. В настоящий момент я выявил административное правонарушение. Данный гражданин отказывается мне так, предоставить паспорт. Административное Её право... У него паспорт еще раз говорю. Он... Ну нету, значит, есть. в отдел. Али паспорт вернул. Вот у нее и спрашиваете. А при чем тут Алла вводись, Почему? Принеси, потому, потому что вы просите я паспорт. Увидел. Этот паспорт находится у вас в организации. А я не с вами сейчас Понимаете? разговариваю. Вот что, не Понимаете? может вот идите А он за себя ответить я не может. Человек самостоятельный, я прошу вас взявший ответственность на я взял. Я прошу вас пройти могу, в служебный автомобиль, чтобы проехать в отделение полиции сам. для установления вашей личности я могу Вы отказываете? Его сам. личность подтвердили и жена, и ребенок, и я, как не брат, и Это не является доказательством я личности Как это не является? Я прошу вас пройти в служебный автомобиль Вот та личность, которую вы чтобы... требуете, вы она про... проехала Вы просите, я вам отказываю Украины. на вашу просьбу Я нарушаю этим какой-то закон? Да Покажите мне этот закон Коап, статья 19.3 Что такое Коап? Кодекс иллюстративных правонарушений. Правонарушений? Это закон? Кодекс. Это кодекс, кодекс. это не закон. Кодекс. Соответственно, я закон никакой не нарушаю, так ведь? Это права... код, а вы Подождите, я, я знаю, За что шоу, такое. Вы, вы совершаете административное правонарушение. правонарушение. Чьи права я нарушаю? Объясните административное мне правонарушение. Чьи права я нарушаю? Не, вы... не показывайте мне документ, удостоверяющий вашу личность. При этом, чьи права я нарушаю? Вы обязаны. Доложите паспорт. Что удостоверяет вашу личность? Кто так решил? Сказал, что, что человек законе обязан. Человек. Вы отказываетесь мне, то есть вы говорите, у вас паспорта нет. Я прошу вы... вас на законном основании Давайте. проехать в отделение полиции для вы... установления вы... вашей личности. А какой смысл в этом? Мы есть мы пора... подтверждение, подтверждается вы... все здесь, на месте. Да, на месте подтверждать. Вы... Что в цирк устраиваете? Цирк вы устраивает, не можете. Да. Личность мы подтверждаем как друзья, как жена, ребенок. Лучше, чем жены свидетельствовать за Я просил паспорт. Может. Паспорт, то есть мне отказали. Паспорт, по -паспорт. По -паспорт. паспорт, паспорт. у Горина. Сейчас, да. Сейчас, да. У вас в организации на Паспорт у вас в организации находится. И что? Я сдан. его сдал. Рама, Вари, Рамазан, фиг, Рамазанов фиг, знает о самый... том. Прошу вас пройти в служебный Рамазан автомобиль для проезда в отделение соль. полиции для установления Опять вашей проще. личности. То есть вы нарушаете установки вы, вашего за, за, руководителя? Законным образом начинаю. требуете от меня или просите Требую. на ваше... Просьбу я отвечаю отказом. Когда я требую, а что если вы норму предъявите закона, норму закона, да, вы Кодекс не, не является законом. Если вы говорите, что я нарушаю как какой-то закон. За... закон, если я нарушаю какой-то закон, покажите, какой я закон нарушаю. Где в законе Кодекс... макет, что человек... не показали человек. мне паспорт, гражданин Российской Федерации. Значит, вы не исполнили законные требования сотрудника полиции. Так получается? Конституция Есть... Российской Федерации для вас действует. Вы руководствуетесь Конституции. Есть Российской иные Федерации? документы. Да. Иные документы. Кодекс. Вот, пожалуйста, один из них был вот предъявлен. Прой... Пройдете со мной? За... Подожди, ответьте мне на такой вопрос. Законы, на... законы Российской вы, Федерации кому относятся? К гражданам Российской Федерации. Я не являюсь гражданином Российской Федерации. Ну а кто вы тогда? Я вам говорю, я не являюсь гражданином ну, Российской мы должны Федерации. Согласны действующим законодательством. Я не я являюсь. Прошу вас в Доверенности нет. Рукоприкладство. Вы сейчас... Вы, вы это... Собрали. Рукоприкладство. Вы просите Пройдемте. меня. Пройдемте. я Пройдемте. Незаконные отправлю. требования. Вы нарушаете мою свободную Пройдемте. волю. Отказывайте. Я вас не трублю. Я вас в служебный автомат. Крышка есть? Да, я свободу. Вы, ты откажись от я отказываюсь и отказываюсь от ваших коммерческих услуг я ему я вам уже не услуг. я уже говорил три а раза коммерческая об этом. организация как вы можете заказывать другие услуги коммерческая организация МВД зарегистрирована на коммерческих я сайтах я вас коммерческая, коммерческая организация требует поехать уже автомобиль а. до проезда данные, данные персонажи представляются сотрудниками органов без доверенности да, без без доверенности требует предъявляет какие-то права требования от живого человека. Я Он им отказываюсь. А это Я снова рукоприкладство. Вы сейчас нарушаете мою свободную волю. Вы применяете вы сейчас в физическую силу, в противоположную силу, в противоположную силу. Он же отказался визить. Не брыкайся. Я отказываюсь. Я спокойно совершенно я отказываюсь, меня против моей воли впихивают грузовик в фургон, забирают насильно. Еще да. обыскивают. На это тоже у вас. Я подтверждаю, что моего мужа Архимира у вас тоже есть законодательные какие-то нормы права. Вам жена подтверждает Нет, его личность. Держи мой карман, покажи, пожалуйста. Больше реже. Отказываюсь. Вы вытескиваете сейчас меня. Я призываю. Я Вы пробуете или что? что? У меня такой, меня такой порядок. Я требую. Какой порядок? У вас есть законы. То есть вы говорите, что у вас есть законные требования, думаю, да? У вас вы предъявляете законные требования, да? то есть вы говорите, что я обязан вам показать. Обязан. Так? Обязан. Кто обязан вы вам это вы, вы это кто вы так как я водитель я, я ну, не, не вы, вы я не человек предмет. живой я, я живой человек убедить, что у вас нет ножиков и голов прочих и поискрежных предметов я живой человек вы э, говорите в законе что российской вы... федерации у человека только права и свободы вы нарушаете закон российской федерации Да, кстати присягу свою нарушаете вы должны оберегать человека права и свобода человек превыше человек. всего да. А, а, а вы человек, сейчас нарушаете свою, свою присягу Гражды Которая Российской у вас при Я не являюсь гражданином Российской нет. Федерации Я являюсь живым человеком Об этом я уведомил Вот его документы Это не являетесь документом государственного образца вот пожалуйста Вы устанавливать Является это документом или нет? Вот вы гражданами Израиля тоже так же будете относиться? Вы не являетесь гражданом Российской Федерации? А гражданам Соединенных Штатов тоже будете а так относиться? Нет. Он подтвердил свои иные документы. Его личность подтвердила Подождите. жена, друзья, брат. Где же вас? Вы нас ново мне не верите, что у меня не нет. нет. Мне нужно, нужно да? проверять Каким образом? Скажите наглядно. Что значит наглядно? Он добровольно не логился. с руками. Пожалуйста, ты их сюда, блин. Протокол досмотра, блин. Вы что творите вообще, мальчики, блин? Да ничего, просто так, чтобы вы хорошо слышали. Протокол досмотра. Замечательно, Составляйте протокол, протокол досмотра. Это и его задержание, задержание пожалуйста. И вы что творите, блин, а? Протокол задержания оформления. Успоко... Да. Да. Да. Что это, это такое? Бы. Бы. А, вы, а карту карту вы карту надо. А еще что вам сделать? Добровольно отказываюсь от этого. Я не желаю с вами ехать никуда. Если вы меня задерживаете, составляйте протокол задержания. Именно так. И Добровольно я с вами не соглашаюсь ехать никуда. Устанавливайте личность здесь. Вам уже подтвердили личность. Нас по закону идет Протокол задержания составляйте. Составляйте, протокол, протокол задержания. задержания. Давайте. Вы на законном основании. Мы не задерживаем. Мы на, на законном основании его не задерживаем. Вы, не задерживаем. Я чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Без Задержание это когда вас сажают в камеру. А, а это, а а а что это? Вы ограничиваете восприятия? его в передвижении? Да, вы Человек, ограничиваете передвижение. На каком основании? Потому что он не исполнил законы требования сотрудников. Пройдите в автомобиль, пожалуйста. Все, я вас никого не слушаю. Составляйте протокол задержания. Протокол. Вы протокол Прогол, протокол. протокол. протокол. Да, нет. Прогол, Отойдите, протокол задержания пусть он составляет. Не препятствия. Не препятствия, да. Сейчас еще на тебя что-то попытается. Я добровольно не даю свое согласие, чтобы вы меня помещали, доставляли куда-то Я вам очередной раз говорю От ваших коммерческих услуг я отказываюсь Мы Мне не нужны ваши услуги. коммерческие услуги Вы коммерческие услуги оказываете населению Тому, По кто, соглашается, кто, вас, кто соглашается с этим, я с вашими услугами Я не соглашаюсь, я мне требую. не нужны ваши услуги и право требовать от живого человека. У вас, нет, нету. Полиции, У вас да. нет права требовать от живого человека. Вы не подтвердили полномочия свои. Я вам показал вы... это это то, что вы, то, что вы являетесь Завязайте сотрудником, я не автомобиль. оспариваю. А то, что находитесь здесь, выполняете какие-то это самые, вы подтвердите, вы не подтвердите. Документально никто. подтвердите. Бумага, доверенность. Какая доверенность? От кого? От начальника, который вам доверенно. Согласно своим должностным инструкциям. <кх> Всех вот, подряд хватает. Вы нарушаете 615-й Силой грузит. Применение силы. Применение силы идет. На лицо. Применение силы нет. К человеку. Если нет, тогда собирайся и уходи. Они не ограничить те Бесполезно, не отпустят, будут сейчас запихивать. Будем стоять, сколько надо. да? Да? Вы ограничите его. же добрые, глаза у вас добрые, а. Договор да, Ин, да, мне глаза, Инструкция, инструкция, да. да протокол задержания да. Составляйте Его не задерживает. Добровольно, он не, не идет. Он протокол сказал, ограничения поставить. в передвижении составляйте. А потому что кто же потом отвечать-то по этому протоколу будет. Да. Составляйте протокол, он добровольно никуда не собирается ехать. Составляйте, составляйте протокол, протокол что составляйте, все чтобы, чтобы все по закону было. Нет, что чтобы у вас было законное требование, составляйте все по закону. Вы закон. тоже протокол. будете насильно запихивать на территорию, да? Зачем? Что зачем? Я к вам участок я тоже вам не протокол собираюсь. Я Казать мне участок Вы отказались, вы не можете мне предоставить а? документ, застеряющий вашу ну, Хорошо, кто, Поэтому кто у вас здесь старший? У вас участковый старший? Протокол задержания или ограничения в передвижении, составляйте. Не надо, есть, у... не, Вы, не, не надо исполнять. Ну и у нас там этот самый главный, да? Нет? Да. Я думаю, я, я, я вижу, чтобы вы я вы вы у нас законы, что вы обязаны исполнять законные требования. Чтобы, чтобы были законы законные требования, делайте законы. Протоколы, свидетели, руководители. Составьте протокол, пожалуйста, на основании протокола. Человек будет осуществлен, подпишет, не подпишет, и будет садиться в машину. То есть получается, что приехали бандиты из окончания человека, нет определения документов, нет ничего. Я не лично, вот моя личность. У, у, протокол, у меня, я я я человек, хватит, нас сейчас, подождите, да. Российская Федерация на деле еще по этим У вас, у вас старший есть. Кто я у вас старший вообще? Вызывайте старшего своего. Я... Возник конфликт интересов. Вызывайте я. Старшего. Вы, я старший. Старшего. старшего. Я здесь старший. Я на данной земле участковый. Закон. Закон я выявил, преследую административное правонарушение. По не закону полиции. Между вами возник конфликт интересов. По закону полиции. Возник конфликт интересов. старшего своего. Я Вашего начальника и выборочное административное правонарушение. Я имею право на я это. Не согласен. А это. Я не согласен. Я вы... не согласен с, не согласен с персоной, которую вы выбрали. Начальника вызывайте. начальника. начальника. Вы 600. Подождите, я сейчас буду звонить Да, вызывайте. Я буду звонить 112. Как телефон вашего начальника? Укажите телефон вашей организации. Ну... Не начальника непосредственно законные требования кто вам дал вот написано, кто Вы вам дал указание выезжать Вы сюда, сюда? телефон Я начальника покажи а это. Выезжайте. Выезжайте хорошо телефон прием составляете поездка в начале полиция. ну и так далее приемную назовите вон там телефон дежурной части есть вот смотри на стекле Федерального... Телефон дежурной части. Давай звоним. Добрый, Добрый день. день. Я, Я живой не человек, не мужчина, вот зовут то, меня как? Ратимир. Вот Ко мне приехали какие-то персонажи, представляют сотрудниками полиции, не да, подтверждают своих полномочий, показывают... Ал ⁇ мне не надо. Ваш разговор, разговор записывается данный? Я говорю, разговор данный записывается. Я хочу оставить устное волеизъявление свое. Как живой человек, мужчина. Меня зовут Ратимир. Меня не надо консультировать. Я хочу волеизъявление оставить свое. Разговор записывается данный? Данный Скажи, что он тебя говорит. тут нападают по сути на меня нападают какие-то перс... на меня нападают какие-то персонажи которые не предъявляют документов я звоню сейчас по 112 так ведь Экстренный вызов ну давай позвоним непосредственно записывается вы мне ответите только на вот тогда я сейчас... Э, пишите разговор, я оставляю волеизъявление. Я живой человек, мужчина, ракемир. Э, ко мне пристали какие-то... Будьте добры, пожалуйста, не перебивайте, я оставляю волеизъявление свое. Запишите его, от вас больше ничего не требуется. Проблема нападения. Я вам еще раз объясняю. Запишите разговор. Просто запишите разговор. Можно мне оставить волеизъявление? Вы можете немножко помолчать и послушать, либо не послушать, пусть разговор запишут. Хорошо. Так, вы в тёмную, в тёмную. Вот. Алло, вы слышите, вы слышите меня? Я живой человек, там, мужчина. Зовут меня Радимир. А потом вы. Меня вы остановили, потом а, Ближе персонаж, говорит, персонажи, ближе. Персонажи, которые боитесь, представляются якобы сотрудниками полиции, при этом не подтвердили, показали какое то удостоверение, на которое нет застрелений не, uh, не по продвигает. ГОСТу, печати глаз, глаз, является гомограмма обычная не... <плотает> документ не... не соответствует ГОСТам <плотает> Российской Федерации Возьмите, не показали недоверенности не от внуки, руководителя, West. на каком основании они здесь <плотает> находятся, что внуки, требуют вот от меня нет подтверждений никаких при этом говорят, что они исполняются какие-то законные требования опять не могут подтвердить какие законные требования, чего от меня хотят, я им объясню, нет, у меня нету паспорта. Паспорт я сдал начальнику у ФМС Гориной Али Валерьевне. Паспорт находится там. Соответственно, показать я им его не могу этот паспорт. Фамилии, имущество, которое они предъявляют, я не являюсь, я живой человек, у меня нет никаких паспортов, у меня есть личность, а которую я им предоставил. Вот чем они не соглашаются? Я не буду ни с кем разговаривать. Пожалуйста. Вот у вот. живого человека не может быть паспортов, документов каких-либо. Живой человек, я здесь стою перед ними и говорю, что я живой человек какую личность они хотят устанавливать. Вышли свидетели, которые подтвердили личность. Не согласна? Фамилии имя, имя и отчества, и отчества, которые они сказали. А как живого человека? Лица. Вот Вы и все. Пытая, этом и дейте, я им сказал, что, что я дейте, отказываюсь дейте. от их коммерческих услуг, не нуждаясь в их услугах. услугах. Они начинают применять физическую силу, запихивать меня в свой УАЗик. куда-то пытаются доставить, при этом не составляют ни протокол задержания, никаких документов, просто насильно пытаются запихать. Личный жена подтвердила. Ну, свидетели есть. Теперь давайте все-таки с руководством свяжемся в дежурную часть. Что? Деревня Ручкина, так называемая деревня Ручкина, Мешковский район. Вас спрашивали? Нет улиц. Улиц здесь нету. Здесь одна улица проездная. Мы все стоим сейчас на этой улице. Да, зовут меня Артемир. А у кого вы можете узнать, что я хочу? Что я хочу, я хочу оставить волеизъявление свое. Остаться Чтобы оно дома. Зарегистрировано было. И скажите мне, пожалуйста, номер. Вы, Я не заявку вам оставляю. Вы... У вас разговор пишется, соответственно, вы его регистрировать должны, правильно? Это мое волеизъявление. Я требую его зарегистрировать у себя, чтобы не стерли и не выкинули куда-либо. Я хочу официального... Что? Наличие удостоверения, было... что значит, это экстренная служба, она должна регистрировать эти данные. Я, насколько я понимаю, коврой это все регистрировалось и выдавалось сразу пусть номер. Почему? Ну хорошо, список документов чувствуете, которые санкции. Как это не вы на месте обязаны говорить этот номер, если оно регистрируется? В общем, я требую мое дан... данное волеизъявление зарегистрировать у себя. Я требую зарегистрировать это волеизъявление. А телефон руководства можно получить такую, надеюсь, услугу вы оказывать руководство и Мвд, ОМВД, как оно у вас в Камешковском. Старший, Можем обратиться. Можем обратиться. Так, а позвольте узнать номер э, вот, э, руководства МВД, значит, э, кто там сейчас, дежурной э, части МВД. Уровня, чтобы все мировое сообщество знало об этом. Не надо будьте, нам обжаловать судей, будьте, добры. Этот, будьте добры, соедините, пожалуйста Лучше предупредить это дело, поэтому пусть они совершают по закону Пусть. <связывается> <связывается> У человека права и свободы еще раз повторяю, права и свободы. И обязанность полиции, и обязанность полиции охранять права и свободы, обеспечивать его как высшую ценность его Пусть они ничего. составляют, я вам как все я? подтвердил. Как я я могу? Сейчас свяжем все с до свидания. А при чем тут руководство? Ребят, сейчас с вами свяжем начальство Сейчас свяжем. Сейчас свяжем. Не надо не надо мы, не на, не мы, это, мы не надо здесь подождем. согласен на доставку куда-либо. Мы здесь подождем. Свою На чаше известно. Я не даю. Свой Опять друга Опять давите. Нет, Нет Игорь Иванович. Вы к кому, а? кому обращаетесь? Вы к кому обращаетесь? Вы? к кому обращаетесь? Нету Игорь Иванович. разговариваем. Девушка? Перед вами стоит человек, мужчина рода свет. Вот. Давайте по-хорошему. Вот и все. В все, все на своем состоянии, все нормально. Все так держать. Вы неправильно да, обращаетесь к человеку, я не гражданин. Вы можете? Вы Он сейчас вот пытаетесь в очередной и... раз меня оскорбить. Смотри, они физически просто подавливают и подавливают. Вы пытаетесь меня оскорбить, назвав гражданином. Я Назвав гражданином. Я не являюсь гражданином. Я понимаю, присаживайтесь Вы решили за меня, что я гражданин? Я назвался живым человеком. Опять дальше. То есть вы пытаетесь. Вы не а? не попроси вы их не даже трогать себя даже... руками. Они тебя да. руками вы, трогают вы и вы другим не телом. Дождитесь. Вы вы вы не дождетесь. вы не дождетесь. Вот жена моего брата, подтверди ага. кто я. А вот данный персонаж, кто такой? Можно я пройду? Ну, проходите так, чтобы мне не мешать для ущерба для меня. Я понимаю, но вы просто можете на полшага назад. На каком основании? Веський, ну, те, пожалуйста, правда? Мне право не хочется. Таблетнего. Может быть, вы обидели, я Возь вас тут Я не хочу удостаивать ва ва ва вашу просьбу. Мы ну, потом можем продать ее где-то, да? На какой улице? Он снимает конкретно меня. Он снимает на улице. конкретно он меня. Где запрещено снимать? Любой может снимать на камеру. Он снимает конкретно меня и мою частную жизнь. Кем я являюсь? Ну, ну, ну, чисто, пацаны. Я, я, обращаюсь вам, полиции, я обращаюсь к вам, вы сотрудники полиции. Я обращаюсь к вам. Пресеките право нарушения. Он нарушает мои права сейчас. Такой же документ. Вы сейчас опять говоришь, же самое Вы, вы, да, вы можете подтвердить, это, что да. я Вон вас назвал не бандитом? Не трогайте а случайно был. даже. Не трогай его случайно Почему руками. Вы все вы не не Почему вы все время вы обманываете? Почему все время обманываете? Я... Какой цель у вас сажать автомобиль 263, за что. Я вам говорю, присеките, пожалуйста. Я требую от вас исполнять это свои суд. Соусмуженные... Правонарушения. Они вернули снимали. этот документ. Вернули. Они ждут, что вот ты сам сядешь. Его. Я требую. Видишь, они от вас не трогают исполнение своих обязанностей. Району. А это рукоприкладство фиксируем. Я, Фиксирую. я, запрещаю, я вам запрещаю вам трогать не меня не руками. Запрещаю. Ну что будем задолгали? Применяют физически у Сильно запихивает, я да. отказываюсь до доставляться куда-либо, блин. Осторожно, осторожно. Очки не помните. Дмитрий, тут у нас еще один должник тоже надо удостоверить лично. Ногу да, да, да. Можно сдвинуть. А Представляете, Игорь Иванович? Вот еще есть один свой. человек, определяется грузником, тоже не может предоставить паспорт, нам документы. У меня, меня нет. Это... Вы это спросите у людей, кто я. Человек-мужчина-родосвет. Свидетельствую. Мою личность удостоверяют друзья. Если я буду удостоверить за себя, то это шизофрения. Это шизофрения удостоверять себя. Давайте проследуем тоже в отделении полиции, там удостоверим, значит, и мы вашу личность удостоверим. И сотрудники полиции удостоверят. А, можете вы, мне а предоставить как вы личницу доставерить, когда у него нет паспорта? Ну, Посмотрим. Мы вот да, подтверждаем, подтверждаем мы свидетели. Ну, вот смотрите, свидетели. а потом приезжайте. Да. приезжайте вы вот, можете люди. мне предоставить То паспорт. есть вам люди... Я на законном основании... Вам человеки подтверждают, что я человек-мужчина родостойный. Гражданин, я к вам хочу обратиться. Нету гражданина. Вы меня хотите я оскорбить? Полицейский мне хотите водитель, оскорбить. Билет, я полиции, вы меня хотите оскорбить. Сержант Тарас. У вас есть паспорт? Сержант Тарас моя панец. Тарас. Арапов А, Арапов, а вас имя отчество? Есть? У вас за нет, не у, у вас есть паспорт Имя отчество. Как? К РАЗ вам обращаться? Паспорт у меня нет Я как вас, вам Я вам назвал, у вас паспорт есть? То есть к, есть к вам обращается гражданин Арапов? Сержант Арапов Сержант Арапов, Сержант так. Арапов. так, вас устраивает, так устраивает. А Ко мне обращается человек-мужчина-родоследник Никак иначе за оскорбление личности договор публичной оферты. Хорошо. У вас есть паспорт? У меня нет паспорта Российской Федерации. То есть вы не можете удостоверить свою личность в данный момент. То есть на территории Российской Федерации существуют только граждане Российской Федерации или есть другие, у которых другие. Граждане документы? других федераций могут республики. Но они должны удостоверить также паспорт. Там, либо внутренним, билет, либо. Билет. Сейчас я вам принесу документы, разрешаю, принесите, принесите, принесите, пожалуйста. Учителяющую вас вешеннюю. Какой